В ВК внедрили видеозвонки, нейросети покоряют мир, а бац спаивает чемпионов мира. Здорово, товарищи креативщики, я Диман Горячев, это Пульс Подкаст с новостями, не будем долго разглагольствовать. Погнали! Дизайнеры бастуют против искусственного интеллекта. Главный посыл дизайнеров является в том, чтобы выкладывать свои настоящие работы, а не созданные искусственным интеллектом. Ведь люди делятся своими навыками, работой и находят новые связи. И что такие работы, созданные искусственным интеллектом, нужно хотя бы помечать, а лучше всего удалять с сайта. Администрация сайта пока никак это не прокомментировала, но с другой стороны, что тут скажешь? Поскольку проверять работы вручную нету возможности, да и как ты ее проверишь? Их, они практически неотличимы. А автоматической штуки, которая это делает, у них нету. У меня вот только один вопрос. Если же ИИ возьмет вверх, то как же заказчик будет с ним разговаривать и просить внести новых правок? Вот тут, конечно, в вопросе. Ребята из Flying Dog сделали плагин для Photoshop, который делает красиво. Он вам и фотографию дополнит, и из вашего детского рисунка 3D сделает. Ну и любой другой стелек, который захотите. Как утверждают создатели, они запихнули в свой плагин сразу несколько нейросетей, между которыми теперь не придется прыгать. Кстати, не понадобятся теперь и стоки, потому что по твоему запросу нарисуется необходимая тебе картинка. Сию чудо стоит всего каких-то 55 баксов, что достаточно дешево и народно для того, инструмента а вот с железом достаточно большие проблемы потому что нужно минимум rtx 2060 и 6 гигабайт RAM на борту поэтому мамкины дизайнеры пока еще делают все это вручную и по постаре яндекс и ВК подвели итоги года в рекламе самыми активными стали малый и средний бизнес у ВК прирост аж 70 процентов ну а яндекс далеко отстает позади с 12 процентами сухие цифры вы можете почитать в описании но у нас больше интересует, чем они будут радовать нас на будущий год. Яндекс пообещал, что на будущий год у них приоритет на автоматизацию и развитие. Они займутся улучшением мобильного инвентаря по причине того, что 70% серфа в интернете происходит через мобильные устройства. Также хотят улучшить и внедрять больше искусственный интеллект для создания креативов но не только текста, но еще и в добавок картинок и видео. Ну и, конечно, внедрение мультисылок, чтобы ты попадал в нужный раздел сразу же, а не делал пару лишних кликов. Желаем в этом Яндексу удачи и посмотрим, что у них получится реализовать на будущий год. Компания BootWiser отправила в Аргентину все нераспроданное пиво во время Чемпионата мира по футболу. Я считаю, что это гениальнейший маркетинговый ход. После того, как компания объявила, что все пиво отправят победителю Чем, здесь стало действительно ясно – победитель заберет все. Но на одном заявлении все не закончилось. Когда команды начали выходить в плей-офф, Ботвейзер начал отправлять контейнеры с пивом в страны участницы. А кто вылетал, у них их забирали и отправляли победителям. Тем самым они поддерживали хайп и инфоповод вокруг себя, что является очень крутой фишкой. По итогу, после победы команды Аргентины, компания отправила все пиво и пропансировала фестиваль болельщиков ФИФА в Буэнос-Айрес. Ну и заработала 75 миллионов долларов на футбол. В ВК ввели в свой мессенджер возможность отправки видеосообщения. Ну, знаете, ту штуку, которая в телеге почти сразу же была. Есть у них, конечно, и своя фишка. Можно отправлять сообщения не только в кружочках, но еще и в елочке, в снежинке, в звездочке. В общем, ребята постарались и смогли в сложные фигуры. Эту новость очень быстро расфорсили и рассказали про разные фигуры отправки сообщений, но главная новость заключается в том, что можно отправить сообщения Виде какашка. Хедхантер заблокировал всех... Сергеев. На крупнейшем сайте по поиску работы в России произошел сбой из-за внедрения нового алгоритма по причине введения закона о пропаганде ЛГБТ. Один из пользователей написал, что когда он пытался зарегистрироваться в графе фио, ему сообщили, что он использует матные выражения. В компании заявили, что это был сбой и все исправили. Кстати, помимо Сергеев досталось еще и людям с отчеством Александрович, но больше всего я считаю в зоне риска находится Георгий. Если понравилось формат ставь лайк и подписывайся больше инфы про маркетинг и дизайн у меня в профиле а у меня по новостям все пока